Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Максим, и это канал Max Effect. Вы смотрите 23 серию Челленджа Династия. С двух прошлых серий я сделал очень важный вывод о том, что я очень многое воспринимаю близко к сердцу. То, что происходит в этой игре. На самом деле, не надо так делать. Хотя, блин, это... Очень хороший повод для того, чтобы испытать эмоции. Ведь для чего мы играем в игры? Для того, чтобы испытывать эмоции, радоваться или горевать о том, что происходит. Ведь э, это же жизнь. Вот так она и выглядит. Правда, немножко такая жестокая, э, но это средневековье. То, что произошло в, прошлой, в двух прошлых сериях, доказывает нам, что даже если все хорошо в какой-то одной сфере в нашей жизни то это не обязательно означает, что в других сферах нашей жизни будет так же хорошо. И если мы успешны в чем-то в одном, то в чем-то другом мы абсолютно очень страшно неуспешны. Надеюсь, я достаточно хорошо высказал свою мысль. Ладно, сейчас не об этом. Да, я признаю, забыл о своем обещании. Джессика имеет право злиться на меня. Мы должны были вместе покататься верхом, но это переходит все границы. Она облила меня водой, пока я спал. Не так уж много я выпил, и вообще я гастальт. А... Слушай, Асторы, хватит пить. Пожалуйста, хватит пить. Ты задолбал меня уже своими пьянками, гулян... гулянками. С, вот этими всеми непонятными. И уже... Стань серьезным. Я даже не знаю, что тут выбрать. Либо мы... Вот, она может стать а, вдумчивой девочкой, либо робкой девочкой. И в том и в другом случае это одно и то же. Мы можем перед ней извиниться, мы потеряем 30 престижей, но зато, скорее всего, у нас поднимутся с ней отношения. Она станет вдумчивая. И вдумчивая интрига плюс один. Может, это потому, что у нее Гордость? А последнее, что я помню, это мои извинения, но Джессика их явно не оценила. Похоже, извинения совсем не то, что она от меня ждала. А чего же она ждала? Не понимаю. Так, кстати говоря, мы можем шпионить... Из того, что мы выбрали путь интриги, мы можем шпионить за персонажами. Давайте пошпионим за Джованни. Может быть, это как-то поможет нам... Так, при помощи своих людей я буду внимательно следить за тем, что делает светлейший Джо, дождь Джованни 3. в Очень внимательно. Что же он скрывает? Возможно, благодаря этим слежкам мы можем повысить свой уровень... Эм, точнее, не уровень, а силу заговора против него. И, возможно, какие-то интересные делишки можем раскрыть. Так, ну-ка, что там? Франческо Морозини опять хочет убить Оттайо. Ладно, давай все, я соглашусь. Уже который раз он меня просит? Видимо, этот Атавио что-то плохое ему сделал. Но я вот лично не вижу ничего. О, посмотрите-ка. А -а -а -а. Да, наконец-то это случилось. Наконец-то это случилось. Наконец-то. Сколько времени прошло? 22 серии, и мы наконец-то стали светлейшим дожем. Что ж, случилось то, чего мы все так долго ждали. Джованни умер естественной смертью, ему было 64 года. И мы стали дожем. Супер! Так. Следующий дож Астору унаследовал титулы и земли. Угу. Ну-ка я запущу время. Да, смотрите, у нас э, Задарско-Контаринская война закончилась, так, так как повод для войны более недействительный. И у нас нужно выбрать цель. Увидеть процветание страны. Дож Асторы хочет увидеть, как его страна процветает, оставаясь в мире пять лет. Ну нет, это не про нас. Я думаю, что наш путь когда мы ну, наконец-то достигли такого высокого уровня, наконец-то, когда стали дожим, нам нужно будет идти путем войны. Стопроцентно. Нам нужно будет постепенно откусывать кусочки от Хорватии и присоединять к себе новые земли. Это вот примерно вот я такие цели себе ставлю. Кстати, нам нужно назначить совет. У нас почему-то внезапно все уволились из совета. Андреа! И ти, ты хочешь быть в совете? Нет. Я тебя не назначу. Так, канцлер будет Доминика. А, ага. Маршалом будет Габриэль. У него 14 военный навык. Управляющий будет... Нет, подожди, подожди. Так, тайным советником станет Симонетта. А капелланом будет Энна. Да, Энна отлично подходит на должность капеллана. А, так, кстати говоря, справедливое наказание. Мы можем усадить Андреа Фальера в тюрьму за то, что он когда-то пытался убить нас. Это будет сладкая месть. Хотя шанс на успех всего 32%. Но я думаю, если у нас будет с ним война, то мы сможем выстоять, потому что у нас меньше, чем у него. Блин, я надеюсь на это, на успех. Нет, пока что повременим с этим. А, еще посмотрим. Так, можно создать титул герцог Сувенеция. А зачем? Так, это мне не нужно. Так, нужно нам м -м -м, тренировать ополчение. Так, Маршал, Маршал, давай тренируй ополчение. Потому что если мы, если мы на должность управляющего назначим Андрея, то... Он будет нам ставить палки в колеса. Я не хочу этого. Лучше Франческо назначить на нашего друга. Назначен на должность управляющего. Пускай он будет рад. Может, все-таки попробовать. Может, нам повезет. Ну-ка. Да! Есть! Гастальт Андреа теперь в темнице ожидает своей участи. Какая же будет и у него участь? Как вы думаете? Мы можем... Мы можем пытать его, замучить его поэзией, унизить, э, заключить мир. Ну-ка, э, заключить мир. Нет, пускай воюют, я не против. Э, По домашний арест. А мы можем его казнить? Можем. Э, использование этого действия воспринимается как акт тирании и ухудшит отношение к вам всех ваших вассалов. Минус 10. Казнь будет стоить вам 20 очков благочестия. Мне поливать. да сладкая месть она свершилась сколько теперь осталось живых членов династии Фольеру? теперь фортуната стал этим главой династии Фольера. и он метит метит на место в, в... в совете я не думаю, что у тебя что-то получится. Вообще не думаю, что у тебя что-то получится. Вообще, ой, даже не надейся. Так, кстати говоря, мы можем провести великий турнир, но для этого нам нужно 200. 200 монет. Нас пока нету столько. Можно основать новую империю, но нас тоже недостаточно. Вот интересно, а вот будет ли у нас возможность когда-нибудь перекатиться в монархию? А, вот в «Игре престолов» я точно знаю, что есть такая возможность, когда вы являетесь главой торговой республики на протяжении какого-то времени, у вас высокий навык дипломатии и так далее, все у вас очень хорошо, и есть ли возможность... Но есть ли возможность в стандартной версии, в ванильной, так сказать, перекатиться в монархию, если вы являетесь Торговой Республикой. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете. Я буду очень рад, если вы мне подскажете. Так, у нас есть, кстати, претензии. Светлейший дождь Джованни больше не нуждается в моем пристальном внимании. Нет смысла следить за мертвецом. Что ж, займемся чем-нибудь еще. Так, да, мы же за ним следили. Так, смотрите-ка, давайте посмотрим. Можем предложить ему стать вассалом, но он не, но он не отказывается. Так, королюзование миру, смотрите-ка, как он подрос, он обзавелся усиками. Мы можем объявить войну, потребовать какие-то земли. Так, бриньё, захват города. Угу, угу. Но это все незаконные войны. А вот это законная война. То есть мы можем еще один кусочек откусить от э, Хорватии. Ну сколько у него? У него 2000 э, войска. А у нас почти 3000. Ну, знаете, можно немножко подождать, э, пока у нас будет э, 3000, и тогда мы пойдем войной на Хорватию. Вот мне интересно, кстати говоря, когда мы захватим, например, вот эту провинцию? Она будет после этого принадлежать нам? И только нам, да? Да, да? Или тому, кто здесь правит? Здесь правит семья Конторини. Угу. Для начала, я так считаю, нам нужно с семьей Конторини разобраться. Нет, кстати говоря, у нас, нам сейчас эта фактория не, принадлежит, не принесет никаких результатов. И то, что мы собираемся сюда нападать. То есть она как бы будет принадлежать Венеции, но не будет принадлежать нам, это плохо. Ну-ка, если мы объявим войну. Ну-ка. Вот Патриция контарини получит город Бренья, но мне, мне не это надо. Мне нужно, что Мне нужно объявить такую войну, после которой а, какие-то земли закрепятся за нашей семьей, за нашей династией. А для этого, я так считаю, мне нужно изготовить претензию. Например, вот, вот на, эту, на этот город, на город Сплит. Кстати говоря, может мы сможем объявить войну ему? А почему я не имею повода? Предложить стать вассалом? Нет. Почему я не имею повода на то, чтобы объявить войну? Он, смотрите-ка, он взял себе новую жену. Он убил нашу, нашу дочь. Он убил нашу дочь и взял себе новую жену. Просто нормальный вообще человек или нет? И почему у меня нету претензий к нему? Под... О, кровная месть, самая настоящая претензия, кровная месть. Они создали альянс Два наших самых главных врага Создали альянс Ну, зато теперь мы сможем Обоим отомстить Хотя я могу с кем-нибудь Создать альянс Арно де Монорфла Создать альянс Ты кто, кстати, такой? А он он является поданным Франции. Ну ладно, давайте за, э, с ним создадим альянс. А почему, кстати, у нас с ним э, пакт о ненападении? Через кого? Пакт о ненападении? А каким образом у нас появился этот пакт о ненападении? Мы что э, бра брачный брачный союз какой-то был, брачный контракт? Ну, не понимаю. Так, адепт обдал, обдал жан, жадный ленивый идиот и не заслуживает того богатства, которым владеет. Что скажешь, брат? Давай разграбим в его лаборатории и всю все себе. Эм, нам предлагают еще... Еще раз ограбить чью-то лабораторию. Ладно, хорошо, принимаем мы это задание. Так, и у нас доступно новое решение провести великий турнир. Давайте проведем... Почему бы нет? 200 монет потратим. Я расслал гонцов во все концы с вестью о том, что будет проведен великий турнир. Так, эту лабораторию было совсем нетрудно найти. Угу, угу. Так, нам тут предлагают эм, приготовить сонное зелье из корня мандрагоры и тысячелистника. Хорошо, давайте сделаем так. Надеюсь, в этот раз сработает, потому что в прошлый раз из серебра мы хотели приготовить зелье, но не получилось. Каким-то чудом, посвященный Энна, удачно опорожнил маленький флакон зелья в Кушин, прежде чем его отнесли стражникам. Спустя четверть часа они уже мирно спали. Нам нужно торопиться, сонный эффект не продлится вечно, шепнул я, и мы прокрались мимо них. Что дальше, брат? Какой у нас план? Эммм... Помоги мне найти, где он прячет самое ценное. Оставаться вместе безопаснее, но так неэффективно. Но все равно, зато безопаснее. Мы можем потребовать вукавар, но это будет анклав. Он скорее, скорее всего не унаследуется. Ладно, давайте попробуем. Так, армия 3323. У, у него, у, у нас, а у него 2000. Не вижу причин... Uh, не вижу причин не вступить в войну. Давайте. Ладно, пускай, uh, пускай Бьяджио Конторини получит город Бринье. Я, возможно, даже пожалею когда-нибудь об этом. Но... Ладно. Может быть, у нас получится когда-нибудь с, с этим домом породниться и, так сказать, подружиться. Но все-таки расширять эм, Хорватию... Ой, расширять Венецию нам нужно. Давайте. Вступаем в войну, поднимаем войска. Так, и поднимаем, естественно, флот. Так, флот поднимаем. Теперь у нас гораздо больше войск, чем обычно. Так, и погрузим их на корабли. И отправим в их всех в цару, чтобы было удобнее... Их всех там вместе расквартировать. Приплыли. А теперь вот этот флот мы объединяем. Вот эти войска мы тоже объединяем. Садим на... Эм, нужно поставить самых лучших полководцев, разумеется. Так. Радольфа, Джованни и Бьяджо. Бьяджо, давай воюй за, св за, свою, за свою страну, за свой город. Тебе же лучше. Так. И чтобы не тратить времени, просто на кораблях отправим их э, вот сюда, в этот город. Мои поиски были щедро вознаграждены. Что только не хранит адепт Абдала в своей лаборатории. Ценные ингредиенты, редкий металл, дорогие инструменты – все это станет прекрасным дополнением к моей лаборатории. Вы крадете великий ингредиент герметистов. Он будет добавлен в вашу сокровищницу. Интересно, что это? Так, и мы получаем 25 монет и 300 очков к параметру Тайные Знания. Что это? Что за великий ингредиент? А, великий ингредиент — свиная почка. Да. Прям величие прям так и прет. Свиную почку получили. Здорово. Ой, у нас тут... У нас... Дефицит бюджета. Это нужно срочно исправлять. А, занять 300 у евреев. Мы, конечно, будем должны, но потом мы вернем. Обязательно. Потом все вернем. Так. Эм, когда лаборатория осталась за позади, мы, обессилившие, рухнули на землю. Мы сделали это. Правда, сделали это, и нам удалось уйти. С моих губ сорвался легкий смешок, и тело, наконец, расслабилось. Энна тяжело вздохнул вслед за мной и засмеялся. Безудержный смех. У нас не повышается отношение из-за того, что мы сообщники в этом деле. Я думаю, что ничего страшного в этом нет. Так будет даже интереснее. Кстати говоря, мы можем выбрать тип образования для верцо. Ему 12 лет исполнилось. Даже не знаю, ни что, ничего. Хоть ему больше подходит интрига. Он игривый, привередливый, и он добьется больше, очень многого в этом. Он еще и гениален, так что... Верца, учись интриги. В самый раз для тебя. Как быстро у нас тратятся деньги. Нужно пока что флот э, распустить, чтобы он не тратил нам деньги. Неаполитанский флот еще нападает. Из Неаполиса. Иоанн Спартен, гнусный предатель. Э, убийца... Нашей дочери Тоже прибыл сюда Вот паршивец Так, осада Сень прошла Но еще не закончилась Мы продолжаем оса осаждать эту провинцию Мы ее осадим И она потом после этого перейдет к нам Кстати Фортуната до сих пор злится Из-за того, что не состоит в совете Может стоит его назначить на какую-нибудь должность Там Он хороший дипломат, военный, управленец Так, на управлении у нас уже сидит вот а все остальные получше его. Ладно. Мы назначим его канцлером. Пускай тут более хороший. Может быть тут есть какой-нибудь типа министр без портфеля, там советник? Нет такого. Жаль. Так, доступны новые решения. Погасить займы можем. Давайте погасим займ. Где это? Вот. Погасить займ. Иоанн Спартен получил новый артефакт палец Святого Иоанна. Эм, чей свой, что ли? Палец Святого Иоанна. Кажется, такой же артефакт есть у нас. Что-то мне кажется какая-то здесь присутствует... Да, кажется, здесь какая-то присутствует странная вещь. Ну, ладно. Допустим, что у Святого Иоанна было как минимум, точнее как максимум, 10 пальцев на руках и 2, 10 пальцев на, на ногах. Всего 20 пальцев. Значит 20 таких, э, таких э, артефактов может существовать по всему миру. Но это все равно как-то звучит забавно. Ладно, это вообще не имеет значения сейчас. Забота о больных и немощных благотворительность – дело милосердное и богоугодное. У нас при дворе есть люди, нуждающиеся в вашей помощи. Посетить одного из них, то есть наша жена занимается благотворительностью, да? Помочь одному из них. Следующий дождь Астора получит черту скромный. Скромный, благочестие. Ну почему бы нет? Тут мы получим благочестие и... А черту характера скромный. Он когда-то же, помните, у нас был высокомерным, а теперь вдруг станет скромным. Нет, лучше мы просто выберем вот это. Посетим одного из них, у нас с нашей женой вырастут отношения. из того, что мы, так сказать, поддержали ее в этом а -а -а, нелегком труде благотворительности. Ладно, чем все это закончится, чем этот конфликт закончится, мы узнаем с вами в следующей серии. А пока что...